Короче говоря... Я решила заняться верховой ездой. Я, как обычно, сидела, смотрела сериальчик про британскую аристократию начала 20 века. Там все члены аристократических семей любят прогуливаться верхом на лошади. Я решила, что я не хуже этой аристократии и тоже могу научиться кататься на лошади. Ведь не зря меня мама в детстве принцессой называла. Первым делом я решила, что мне надо выглядеть как полагается. Я пришла в магазин и выбрала белую, самую красивую экипировку. Но ко мне подошла консультант и сказала, что это одежда для выступлений. И посоветовала взять что попроще Но мне не понравилось Ведь я хотела выглядеть как член королевской семьи И никто не мог мне в этом помешать Я уже мечтала о том, как ветер будет развивать мои волосы Пока моя лошадь голопом мчится в закат Пришла в конный клуб Мне дали какую-то старую одноглазую лошадь И предупредили, что она пукает во время бега Ну! Но... Мне такая лошадь не нравится. И я попросила вот эту, красивенькую. Я назвала его Фердинанд. Мне показали, как чистить лошадку и сказали делать это самой. Не царское это дело, конечно, но деваться было некуда. Особы королевских кровей не должны гнушаться грязной работы. Когда я чистила хвост, лошадка решила сделать свои дела. Право, в такие конфузы я еще не попадала. Мы вышли в поле на круг для занятий. Я попыталась залезть на лошадь. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Ей это явно не понравилось. Я сказала тренеру, что готова красиво уходить в закат галопный. Она посмеялась и сказала, чтобы я сначала научилась делать зарядку. Надо было коснуться рукой носка-ботинка. Ах... -а -а. Это оказалось сложнее, чем я думала. Потом надо было дотянуться рукой до ушек коняшки. Я прилегла ей на шею. Мягко, как на облачке. Проснулась я от того, что начала сплотать с лошади. Потом тренер сказала поворачиваться в седле вокруг себя. Я представила себя лихим ковбоем, отстреливающимся от кучи нападения, но слишком заигралась и не заметила, как в порыве страсти хлопнула мою лошадку покупки. Короче говоря, я решила заняться верховой ездой.